Привет! Закончили семинар, построили печь и зашли к мастеру, к гончару, который закрыл ну, в общем своял печь, она сердечком и она реактивная, да? Маленькая печь, которая совсем немножко использует реактивную тягу, вот, зато очень экономично расходует дрова и является таким прекрасным заменителем э, русского самовара, в ней можно даже поставить сковородку. Можно же обойтись без газовой печи, да? Вот, наверное, ну, конечно, очень экономично, на веточках готовить. Можно снизу забрасывать, можно сверху. Вот здесь красиво так сделал свастический символ, <с> чтобы было кому нравится. Так что можете обучаться у Марата, это Крым, Ялта. Да, использовать такие штуки на своих дачных участках, когда да. хочется готовить рядом быстро и вкусно. Но главное, экологично и экономично. И с дымком. И с дымком. И с дымком. Даже можно, по, по идее, бурьян туда. Да, ну, главное, видно, сухое что-то, что да. Что да. Или, например, такие вещи он сам делает, под руку получаются, а также может кому-то еще из гальки что-то предложить. И самое главное, он умеет гончарить. И мне он показал то, что я раньше не умел, вот у него творческая такая небольшая уголок. да уголок-мастерская, вот. мне показал то, что у меня не получалось, и теперь... Я тоже начну гончарить. Скоро, да. Да, так, мы подружились да, в Крыму не только с печниками, но еще и с гончарами. Так что, да, удачи тебе. Благодарю. До встречи.